Всем большой привет, на связи Евгений Карташов, это старт обучающего курса бесплатного о платформе Bizon 365, где вы научитесь создавать ваши вебинары и автовебинары, так что вы могли зарабатывать деньги, не проводя кучу живых вебинаров, которые очень сильно истощают вашу нервную систему и в принципе вашу энергетику. Расскажу сразу, что здесь будет. Первое. Я хочу в этом курсе рассказать про все, что вам необходимо знать, чтобы вы могли самостоятельно настраивать ваши вебинары и автовебинары Потому что когда у меня была задача, ну передо мной стояла задача в своих проектах проводить автовебинары, я не нашел ни одного адекватного ролика, в котором бы все показывалось поэтапно они для технаря, а для обычного человека, которому сложно сходу понимать какие-то технические сложности. Поэтому я буду в максимально простом, наглядном формате рассказывать, куда и чего нажимать. У нас будет курс состоять из нескольких уроков. Это именно такой вводный урок. То есть у нас будет целый плейлист, ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Вы сможете открывать ту тему, которая вам интересна. Уроков будет ну, 6 либо 7. То есть они будут выходить там, с периодичностью в несколько дней. А что мы будем с вами проходить? Во-первых, мы с вами разберемся, как правильно зарегистрироваться, как настроить саму платформу, какие у нее есть возможности, чтобы вы понимали, чего от нее можно ждать. Да, это первое. Второе, мы с вами будем создавать комнаты, то есть вебинары у нас проводятся именно в комнате, и вы можете проводить сразу же множество вебинаров. И вот чтобы вы могли проводить множество вебинаров, вам нужно несколько комнат. И вот э, в этом уроке мы с вами будем разбирать, как настраиваются эти комнаты, какие у них есть скрытые настройки, потому что... Под каждый вебинар уникален, у него должно быть определенное название, он стартует в определенное время, в нем должны быть определенные фразы, в нем должны быть определенные кнопки, когда в какой-то момент внизу экрана появляется кнопка, где сказано «купить», вот, вот как вот это все настроить. Потом в следующем уроке мы с вами научимся проводить сами вебинары, то есть какие нужны для этого программы, как обрабатывать картинку, как выводить на экран спикера, вот как меня, допустим, да, и задний фон презентации, потому что часто задают вопросы, как это все происходит. То есть как проводить сам вебинар, как модерировать чат, потому что люди будут заходить, будут писать, может быть, гадости, может быть, какие-то вопросы, как вам реагировать на все это и как это все настраивается. Потому что если вы проводите первый вебинар, вы, возможно, просто будете не понимать, куда тыкать, и можете нажать не на ту кнопочку, говоря максимально по простым языком. А следующим этапом мы будем с вами разбираться, как, проводить, как из вебинара, который вы провели, из успешного вебинара, сделать автовебинар которые будут стартовать каждый день, либо каждую четверг, либо каждую, ну, то есть в любую дату, когда вам это захочется, а как проводить мульти-автовебинары, когда у вас идут автовебинары сразу по нескольким темам, так чтобы они у вас не нахлестывались друг на друга и вы могли разграничивать потоки аудитории. поговорим про расширенные возможности платформы, про интеграцию, как это все можно интегрировать с Git-курсом, с подхелпом и с разными другими сервисами, которые используются для онлайн школ как-то так, если говорить просто, каким образом будут выглядеть уроки. Во всех уроках всегда будет навигация. То есть, если вы сейчас возьмете и увидите, откроете описание к этому ролику, всегда обязательно смотрите в описании. Во-первых, там будет ссылка на регистрацию на этой платформе. Это первое. Регистрируйтесь именно по ЭМ. По этой ссылке это будет ваше виртуальное спасибо мне за материал, который я делаю. Второе. Будет ссылка на отдельную страничку на моем сайте, где будет выложен бесплатный курс. Там будет специальный телеграм-бот, который будет вам присылать новые уроки, когда они будут выходить. Поэтому вам не обязательно будет следить и искать уроки там на моем YouTube канале. Если выходит новый урок, он просто приходит уведомление в Telegram, что вышел новый урок. И вы с помощью удобного меню сможете нажимать на кнопочки, к примеру, там создание комнат, И вам бот будет отправлять сразу же урок, что добрый день, вот настраивать уроки нужно вот таким образом. То есть все делается максимально, чтобы вам было это удобно и комфортно. Поэтому обязательно смотрите в описании, нажимайте на а, страничку, проходите регистрацию на платформе Бизон, регистрируйтесь обязательно в боте. И еще важно: в каждом уроке, в каждом уроке будет а, в описании добавлена навигация. То есть у меня часто, когда студенты проходят уроки, у меня есть много курсов на YouTube канале. Студенты спрашивают, Жень, вот ты в каком-то уроке говорил вот на эту тему. Вот в каком это было уроке? Чтобы у вас не возникало таких сложностей, в каждом уроке будет навигация. То есть что конкретно мы разбирали? К примеру, разбираем комнату, разбираем скрипты, разбираем аналитику. Это все будет описано, чтобы вам было максимально удобно. Поэтому давайте так, я на этом этот урок заканчиваю, потому что он вводный. А я сейчас с вами, с вами здороваюсь с веб камеры чтобы вы меня видели, кто с вами разговаривает. А все следующие уроки уже будут без веб-камер, чтобы и мне, и вам было комфортнее, и спокойнее, и мы не отвлекались на меня. Да, я могу вам, конечно, поулыбаться, но это отвлекает немножечко от работы. Ставьте лайк на это видео, пишите ваши комментарии, если есть вопросы, чтобы я просто понимал, что это нужно делать, и вам это полезно. Все, тогда увидимся в следующих уроках. Смотрите в описании, все необходимые ссылочки там уже для вас есть. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующем уроке. Все, пока-пока.